Итак, мы продолжаем нашу передачу, вы смотрите Студию 7. Вот такая новость. Победителям конкурса по чтению Корана в Нарынской области подарили велосипед и телефоны. И неудивительно, потому что нарынчане всегда отличались своей логикой. Не, ну вообще существует знаменитая женская логика. Ну вот так, по слухам. А это знаменитая нарынская логика. А логика нарынских женщин – это вообще ужас. <свят> ну, наверное, это они учреждали вот эти вот призы. Смотрите, лучше всех знаешь Коран, вот тебе велосипед. Так. Чемпион по борьбе, держи гитару, хорошо рисуешь, на тебе сапоги. <свят> <свят> на мой взгляд, очень нужный подарок. Все, <свят> теперь он Конечно оттуда. А второе третье место, ему потом будут звонить и спрашивать, ну что, как там на большой земле? И куда им они звоним будут? На велосипед? все все все стоп стоп стоп я понял мозаика складывается бишкеки за минувшие сутки зафиксированы два факта кражи велосипеда сообщает 24 июня пресс-служба гувд бишкека можно предположить что один уже нашелся конечно вообще все преступления можно раскрывать просто читая информацию вот тут велосипеды пропали там сплыли, да? продолжаем а мудсмены Акуна увезли из парламента на карете скорой помощи. И тут же в Бишкеке выявлен первый случай отравления арбузами. Вот на тебя. Сразу все становится ясно. Вот. Ну явно же звенья одной цепи, правильно? Да? Вот. Получается так. Вот, в госслужбе по контролю наркотиков прошел день открытых дверей. Так. И тут же Дюгур Кукинеш поддержал предложение правительства продать 98,46% акций ТНК-Дастан. Почти 100%. <сху> Но, почти ну, почти, да. Там, значит, зашли, потом решили, Понял? <сху> Понял? А, Что, хоть, хоть не связано? Вот еще. В Кыргызстане задержана контрабанда норковые шубы. И стали известны имена с международного фестиваля красоты и моделей. <свист> <свист> Слушай, это прям Колумба, браво, браво, Молодец, конечно. Да. Кстати, вот о конкурсах красоты, о которых ты только что а, упомянул. Новости буквально за прошедший месяц, это помимо прочитанной тобой, то есть так. дополнительно к тому, что ты сказал, читаю. в Бишкеке прошел конкурс красоты «Дива Кыргызстана-2013». Далее. Так, в Кыргызстане прошел международный конкурс красоты International Beauty and Model Festival IBMF. Это еще не все. В Бишкеке 15 июня в рамках фестиваля красоты и моделей прошел конкурс Мисс Бикини, победительницей которого стала представительница Колумбии. Занесло так. Это еще не все. В Бишкеке прошел конкурс красоты Queen of the Kyrgyzstan 2013. Ну и наконец. Все. Внимание. Кастинг! Все только начинается! Представляем новый проект Конкурс красоты Мисс и мистер Красивое лето Кыргызстана 2013 Фу! Ну вроде бы все Ну прям страна красоток и красавцев да? Да. Куда не глянь, одна красота Куда Думаешь, не плюнь? Да? Одни красавчики да. Прям вот Прям красивые люди, что ли думаешь? Ну, само собой. Если бы так не было, что, проводили бы столько конкурсов красоты, были бы что-то Все красивые. Вон, на наших операторов посмотри. Какие красавцы. Один и другим. Вон, мистер Шарм 2008. Осветитель. Посмотри, у нас мистер Лычезарность. А это мистер Апогей Люкта 2013. И очень показательный момент. Прошло целых пять конкурсов красоты. И всего лишь один фестиваль образования. <связывая> <связывая> Мне кажется, тут все, ясно. Тут все <связывая> ясно. Будущее Кыргызстана за красотой. Да, конечно. Ну, какое образование спасет мир? Ни в коем случае красота спасет мир. Вот этим все сказано. А у нас... Еще одна неочередная новость, такая же неожиданная, как э, говядина в гулише в медицинской столовой Вот За несоответствие техническим требованиям в Бишкеке отстранены от работы 24 маршрутки. Да, прям как грум среди ясного неба. Я даже знаю эти нормы. Почему? Вот люк целый. Ну как так? Ну, это, это ну как как, целый люк, да. Так, у всех сломано, а у тебя целый, не пойдет. Я лично все ломал, угу. кто-то вот хулиган пришел, все починил. А поручни? Что а поручни? поручни? А что поручни? Они есть! Причем с обеих сторон. И есть за что держаться. Ведь специально откручивала, чтобы не за что было держаться. Такие маршруты не должны ездить по городу. Я так считаю. Некоторые вообще распустились. Садишься, у тебя между сиденьями даже пространство есть, коленки свободны. 15-17 сантиметров. Вообще распустились. Очень! Вот. Ну, комиссия так как проходит? Комиссия заходит в салон, проходит до конца. Так раз, концы на бутылка не торчит, не пойдет, не порядок. Так не должно быть. Не прошел сразу комиссию. Вот. Так у вас даже скотча нету внизу на коробке передач? Так кто вас вообще на маршрут пустил? А синий айгеновский пакет на радиатор. Я что ли буду... Клеить. Кстати, почему только синий клеит пакет? Почему только айгеновский, да, не могу да. На спидометр смотрят. Да. Так, спидометр рабочий. Так вы что, скорость не по деревьям в окно смотрите? Слушайте, так вы технику безопасности вообще не соблюдаете? А если ваша левая рука застечет? А где подушечка? Подлокотник? локоть. Да, под Со стороны левой двери. А у вас кондиционер? Что за беспорядок, а? Дырки в полу для чего? Так, чтобы не вас, не ваших 23 да. товарищей, я больше на маршруте. Чтоб Что не видел. Нет. Вот так. Пока в надлежащий вид не приведете свои буси. Как да. все. Чтоб как все были. Ну и новость, которая станет завершающей в первом сезоне студии 7. Завершена так. очередная сессия депутатов Джорджа Кукинеша 5-го созыва. Этому событию вообще стоило поаплодировать. Да. Ну. Давайте, давайте. Собственно, почему и наша программа уходит на каникулы? Потому что источник информации, источник э, вдохновения тоже уходит на каникулы. О, все-таки уникальный у нас народ, эти депутаты. Да, для большинства депутатов э, про канал тот вариант студенческий, да? Алява, приди! Вот все. Ну, а кто-то просто так взял, да и развел. Кстати, Нурлан, упомянул ты слово каникулы, ведь у депутатов этот период тоже называется каникулами. Там, так же, как в школе, дают задание надо. Разумеется, mm -hmm. спикер всех собирает. Mm -hmm. Так, у меня для вас домашнее задание, mm -hmm. чтобы летом внимательно почитали Конституцию Кыргызской я республики. Да мы ее так наизусть знаем. Настан Бекешев, я знаю, что вы знаете, я другим говорю. Кстати, пользуясь этим методом, Нурлан, я заметил ага. одну деталь, знаешь, может быть, совпадение, конечно, но все-таки. Театр кукол закрыл театральный сезон 2012-2013. Многим Жесть. могло показаться, что это одна ночь, но это как бы. Да, еще один колумб нашелся. Да. Ну, раз Джугар Кукинеш и кукольный театр уходит на каникулы, то и мы с вами не должны, а просто обязаны. Обязаны продолжить. Увидимся после рекламы.